мышоночек. Идем завтра? Машоночек, что заставляем тебя ждать? Скеледон, подай, пожалуйста, мошонку свежих червячков. Yeah. Всем доброе утро. Здравствуй, мой вампирчик. Ну-ка, расскажи папочке, что у тебя случилось? Почему ты не хочешь идти в школу? Папочку, потому что К нам в гости и твоих школьных друг. Ликвид!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 Приглашаю ко мне гости! Ух ты! Давай на тебе смотри, как здесь классно. И кстати, они такого не едят. Да? А что же тогда они едят? Эм, -э Извините, пожалуйста. А скажите нам, а что вы едите? Ой, детки, извините, какая же я дектактная, мышца после школы очень голодны. Baby.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 та -дам! Вот она, вот она, вот она! И открываем! Красавица! Куколка из 80-х! И Тис No. <laughs> Где? Может она потерялась? Может она за зеркалом? Нет. Ну а где же она? Ну где она? Эй, сумочка! Ау. Да, как будто она мне откликнется. Ну где эта сумка? Ну где эта сумка потеряшка? Я принцесса, я принцесса, я принцесса! Ах, вот кто тащил мою сумочку! Ну держись. Единорожка, а дай пожалуйста мою сумочку. Ну она мне тоже нравится. Принцессочка моя, что случилось? Я не принцесса! Стоп, стоп, а почему это ты не принцесса? Потому что единорожка мне так сказала! Так, все понятно. Единорожка, ну зачем ты младшей сестричке такое сказала? Но папочка, а зачем она взяла мою сочку? Я давать не хотела. О, все, здесь нужна помощь мамы. Милая! Что случилось? Что, что? Наши девочки опять ссорятся. Вот у меня с братом никогда таких проблем не было. О, мой Пегас! Ну что они на этот раз уже не поделили? Ты не поверишь, сумочку такую мелочь! Ну ладно, я попробую разобраться. Девочки, милый лес. Да, мамочка? Да, мамочка! А ну-ка идите сюда, я хочу с вами поговорить. Открывать твои подарки, которые тебе подарили на день рождения! И, конечно же, еще наш папой сюрприз! Спасибо, мамочка! Солнышко, держи твой подарок! Ой, подарок! Так красивенько упакован! А здесь? А ты открой и посмотри! Ну что, девчонки, давайте теперь открывать остальные подарки. Ты прав, милый. Привет, друзья. Ну что же, давайте смотреть, что же за подарки подарили наши единорожки на день рождения. Ее друзья. Это капсулка и питомец. Давайте это все скорее откроем. Так как я уже очень давно не открывала питомцев, давайте сначала откроем его. И... Вот и наша подсказка! Ну что ж, давайте смотреть! Смотрите! Это конфетти! Салют! Плюс собачка! Фейерверк плюс собачка! Хм! Интересненько-интересненько! Давайте смотреть дальше! Здесь розовый шарик! Кстати, нам этот питомец подходит! Потому что его же тоже подарили на праздник! Где было конфетти! Итак, давайте смотреть! Все сюрпризики упали! Ничего, мы все соберем! Итак, поехали! Ой, и правда щенок! Посмотрите, это щеночек! Потому что здесь желтая лопатка! А точнее, желтый совочек с косточкой! Вот она! Ой, какая милашка! Вы знаете, я очень хотела давно, чтобы мне попался определенный щенок! Посмотрим, повезет мне или нет! Для комплекта полной, полной, полноценной семьи. Ой, смотрите, какая классная бутылочка. Бутылочка с козировкой. Она такая бирюзовая. Кстати, смотрите, она в цветах единорожки. Здесь бирюзовая сама бутылочка и сиреневая вставка. Написано поп Ну, конечно же, серебряная крышечка. Слушайте, но она точно подходит для нашей единорожки. Да-да-да-да-да-да! Наконец-то! Вот это да! Вы видите этот желтый бантик? Конечно же, и эту одежду! И кого вам она напоминает? Ну конечно же, вы уже догадались! Вот он, вот он, вот он! Ой, какой он милашный. И мне кажется, что он меняет цвет. Посмотрите, волосики прям потемнели. Ой, и здесь, наверное, костюмчик у него будет. Какой же он милашный. Ну прям, ну копия, Дон. Очень миленький, красивенький. И вообще такой он милашный. Давайте еще посмотрим, что прячется в песочке. Наверняка обувь. Ух тышка! Наверняка этот песочек меняет цвет, но, к сожалению, у меня уже ночь, и это я не смогу проверить, так как солнышко у меня уже нет. Ну что ж, давайте искать сюрпризики. Это наверняка будет обувь. Точно, смотрите! Я уже ее вижу. Ой, один, второй, третий и четвертый. Вот такая очаровашка мне сегодня попалась. А точнее не мне, а маленькой единорожке. А теперь давайте посмотрим на куколку, которая спряталась в капсуле. Поехали! Первый слой. А вот и наша лупа. Итак, поехали дальше. Смотрите, у меня розовая капсула. Если честно, мне вообще везет на эти розовые капсулы. Итак, подсказочка. Ой, <смотворили> смотрите, стрелочка и гора с тучками, с облачками. У меня такая подсказка уже попадалась. Интересно, кто же здесь спрятался? Вот и наши коды. Ой, смотрите, здесь опять барашка. А ну-ка, давайте откроем эту барашку. Посмотрим, кто здесь внутри. Я надеюсь, это не повторка Итак, здесь у нас уже облачко давайте найдем солнышко Нет, знак мира и любви нет Клевет и чертенок не подходит А конфетка, ой, конфетка и лимончик подошла Я надеюсь, это не повторка Ой, нет, смотрите, а такой у меня еще нету, такая классная бутылочка, она синего цвета и с красной крышечкой, нет, такой бутылочки у меня еще точно нету, это новая куколка. Итак, следующий код, пусть уже будет клевер, найдем чертенка, нет, дождик стерся, а солнышко, видно, подошла. Ой, смотрите, слушайте, здесь прям такие блестящие ботиночки, видите? Они прям серебряные, блестящие, интересно, что это за куколка такая классная! Так, это закроем, переходим к следующему сюрпризу, здесь уже есть корона, давайте найдем диамант. Ой, сработал, с первого раза, вот это да! Один, два, три, четыре, пять! Вы только посмотрите, какая красота! Вот это мне повезло! Ой, очень классно! Это же одна из моих любимых куколок! Класс! Давайте скорее открывать! Дождик и солнышко, по-моему, сработало. А вот знак мира и любви! А, я угадала! Знак мира и любви! Открываем! Тара, вот! этот бантик! Такой классный! Это как будто это косынка салохи. Очень-очень классный ободочек! Мне так нравится! Он так идет! Этой куколке! Давайте скорее ее разденем! А потом снова оденем! Разноцветный купальничек уже просматривается! А Какая классная! И Та-дам! Вот она эта красотка! Смотрите, у них сердечко на щечке. Ой, какая она классная. Мне вот только интересно, меняет она цвет или нет, потому что меняет цвет у меня только Drag Racer. Остальные куколки мне цвет не меняет. Смотрите, сегодня мне попались именно те сюрпризы, которых я очень хотела. Это щенок Дон и куколка Канзас Кьюти. Ой, какая милота! давайте нашу куколку оденем Итак, так становись держи свою обувь одежду и ободочек ой обувь выпала и тарам тарам вот она красота моя а ну-ка выходи вот она какая хорошенькая